Короче, ребят, да, всем я... welcome to you. Танюха, Сашка, поздоровайтесь. Да, ты... У нас, короче, немножко сумасшедший проект. Мы здесь, короче, построили вот такую рампочку, взлеточку. Попробуем перепрыгнуть речечку. Лайкосики прожимаем. На канал подписываемся. Танюха, запиши меня, как я выгляжу. Потом скинь, чтобы люди видели, какой у меня внешний вот вид. Ладно, наш Константин. Испытателя. Я здесь, короче, лес вырубил. Танюха, вилла, я взлетку вырубил. Просто капец капец. А, да, кстати. По прямой. Я главное не выходил, ага. деревья не должны были. Я не пошел за, за машиной. Я там Давай. просто эту целую взлетку реально вырубил Капец. Давай я тачку. Я, уме... я а, скажу, стань, что это стань? вы утопили да. машину от ну, да, Спасибо. Ты на ту сторону? Так. Давай, а сейчас я будем прыгать. Прыжок веры. я Костя сумасшедший площадку. Согласен. Он Пошел! Танюха, можешь с балку? Ну смотрите там как. Вот береза я специально оставил, что она как-то нет Так, секундочку прям тебя отсюда показывает. делаем ставки. Долечу, не долечу. Нет? Нет, ты в середине утонешь. Аро! Я же испытатель. Я же испытатель. Сейчас я, короче, вот так сделаю. В таких очках, короче, чел, готовь какая-то. Стапочка. Так. Готовься. Тихо-тихо-тихо. Вот так я при... Интересно, какую скорость надо набрать? Километров 100 с чем-то, да, надо? Да. Блин, здесь потиху. еще камни всякие лежат, вот что фиглово. Ну, в принципе, более-менее ровная дорога. В принципе, в принципе, я думаю, я нормальную скорость наберу. Я вырублю здесь лес. Вы там готовы? Я, короче, набираю скорость. Давай, давай, Готов полетел. 10 максимум меня набирает. Сейчас я аккуратненько а Я от первого развернусь. лица включу. Я от первого а... лица включу Аккуратненько развернусь, чтобы траектория не тихать. Чтобы прям нормальную скорость набрать. я уехал, Согласен. Главное я попади в тамплив. Я согласен. Да. Ну вот вроде вот так вот надо ехать. Если я мы с первого... То... Не, я про про Плешину свою, кстати, вижу. Я видел, как я нормально вырубил по телесу. Я вижу, вот Кустик. Там главное, блин, в камень не намотаться, если честно. Тут камень. О, я еду, ребята! Берегись! Нормально! Скорость! 144 км в час! Прыжок первый! Блять, лагануло! А что такое? А что? Блять, лагануло! А что такое а я... Оно так скоро сильно потеряло. дай интервью, дай интервью. В общем. Для того, чтобы перепрыгнуть речку, надо было употребить грибы. Без грибов машина не летает. Это факт, реально. Ч че это, Танюха, что это за позор такой? Да куда то я долетел, алё. А так мало, да? Я её оставлю, я буду с неё рыбачить здесь. Ты Прошу. забыл админу написать. Капец.